Всем здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня покажу, как опубликовать видео на YouTube. Конечно, большинство из вас знают, но если не знаете, как раз мое видео для вас. Приступим. Нажимаем «Создать». Добавить видео. Стрелку вверх, посередине. Выбираем папку, ну у меня выбрано, теперь выбираем файл, обязательно видео. Аудио не пройдет ни mp3, ни WAV, ни другие. Так, выбираем видео. А насчет видео можно в любом формате запускать, даже в TS. Так что не переживайте, оно пройдет. Название. Простите, но название длинное. Еще и описание будет. И описание. Прикол. Описание, короче, название. Лист. Кстати, можно выбирать несколько, но мне нужен один. Видео не для детей. Кстати, если для детей выбрать, то комментарии, комментарии нельзя оставлять. Так что люблю, так что рекомендую. Последний пункт. И обязательно младше 18. Потому что если выбрать старше, то видео не пройдет. Пускаемся вниз. Лицензия. Если нет авторских прав, то можно выбрать любой. Если все-таки есть авторские права даже на музыку, то только стандартные пройдет. Разрешение соз раз разрешить создать коротких видео. Ну решайте сами, я разрешу. Разрешить все комментарии. Обычно проверяют, но я разрешу без всяких проверок. Категория. Ну пусть будет животные. А что? Что такого? Доступ. Открытый доступ по ссылке, то есть если доступ по ссылке, то просто копируешь ссылку и в личные сообщения отправляешь. Ограниченный доступ. Ну, если нужно временно ограничить, то ли по какой-то там причине. И также можно выбрать пользователей конкретных, чтобы именно они посмотрели видео. Но у меня смысла нету, поэтому открытый выбираю. Также можно запланировать публикацию. Ну, например. Ну, мне не нужно, просто сразу опубликую и пусть грузит. Короче говоря, я все показал. Но если будут у вас вопросы, задавайте и пишите личных сообщениях. Обязательно в ближайшее время на них отвечу. Всем до свидания!